Чё, ребят, пахнем все вот эти цвета сегодня на волосы, да? Высветлились волосы в розовый, теперь я розовую, Все. Ну, я даже желтый. Но это на желтый не похоже. Совсем не похоже на желтый. Всем доброе утро. Сегодня настал очередной день или очередной раз, когда я пойду подкрашивать свои волосы У меня было очень много цветов, поэтому, как всегда, я не знаю, что сделать на этот раз Как многие могут знать, я недавно была на Кипре, мы отдыхали И обычно после каждого такого морского отдыха у меня смываются волосы И я иду их, собственно, красить в новый цвет который, как вы поняли, я все еще не выбрала Да, я опять провела очень много времени на Pinterest, искала идеи, вдохновения Но не тут-то было а еще, кстати, я выложила к себе в инстаграме о том, что я иду красить волосы. И вы, как всегда, мои умнички, начали присылать мне ваши варианты в директ, в инстаграме. Я все-все-все посмотрела и, конечно же, учла ваши хотелки. Мои волосы сейчас выглядят как-то вот так. Вот, как вы видите, мой фиолетовый смылся практически полностью. Ну, как минимум, вот на этой вот части волос. Здесь, увы, к сожалению, не смылась, потому что тут мы носили прямо на мои корни, без обесвечивания поэтому краска там... Впиталась хоть бы что, но чтобы вы понимали, мои волосы до Кипра выглядели как-то так и вот в такой вот результат они у меня смылись. Я не скажу, что мне не нравится тот градиент, который у меня получился, нет, это очень красиво, но все равно хочется чего-то новенького, хочется обновить себе свой цвет, чтобы быть более такой сочной oh более яркой потому что все-таки чего-то не хватает и в нашем случае не хватает цвета а теперь рубрика «Постоянные вопросы тельняшки». Почему же я не хочу сделать себе радужное окрашивание? Дело в том, что я боюсь радужного окрашивания из-за того, что, во-первых, там очень много цветов, которые непонятно, как будут смываться, какой смоется быстрее. И, возможно, эти цвета могут еще при мытье волос немножечко накладываться друг на друга. Из-за этого, возможно, может получиться грязь. Поэтому я немного боюсь сделать радугу чисто из-за вот этих причин. Почему я не хочу снова сплит? Я уже рассказывала то, что сплит цвет мне не очень понравился, как раз таки из-за того, то, что вот здесь вот на макушке, на стыке вот этих двух цветов, во время мытья волос цвета немножечко перемешиваются, что тоже не очень классно, и у тебя получается третий цвет на... Корнях. Почему я не хочу сделать что-то с черным или рыжим? Потому что эти два цвета, как вы понимаете, очень стойкие. Например, возьмем Дениса: далеко ходить не нужно, он красит свои волосы всего лишь раз в год. То есть красный у него за год вообще ни капельки с волос не вымывается. И я боюсь, что если я покрашусь в какой-то такой вот черный, либо рыжий, либо красный цвет, я потом не избавлюсь от этого цвета со своих волос. И единственный вариант, который мне останется, это бриться на и отращивать заново свои волосы. Естественно, на такие жертвы я идти не хочу, поэтому пока что эти цвета у нас в стоп-листе. Ну и на этом часто распространенные вопросы закончились, и теперь я предлагаю нам начать готовиться к тому, чтобы уже идти к туэли, потому что нам нужно к 13 часам уже быть у него, поэтому я сейчас как-нибудь накрашусь, правда не знаю как, если честно, потому что я не знаю, что у меня будет за цвет волос, но всегда можно сделать просто классические стрелки. Я готова. Вот такая вот я сегодня поеду. Поэтому пожелайте мне удачи. Я надеюсь, что мне понравится то, что у нас в итоге получится, потому что ехать и не знать, что ты сегодня получишь в результате, это очень и очень стрёмно. Поэтому держите за меня кулачки, а мы поехали! Интервью. Какой бы цвет волос вы хотели бы увидеть на мне? Спасибо за содержательную беседу. Я уже приехала к Тойли и мастер делает себе сам прическу. Короче, сейчас мы тогда начнем, как Тойли закончит. Мы вообще приехали на 20 минуток раньше, даже даже можно на 30. Вот, поэтому будем ждать. Так что попрощайтесь с этими патлами. Че, ребят, пахнем все вот эти цвета сегодня на волосы, да? Элина тут намешивает сметанку на горелые волосы. Начали мы с того, что решили чистить корни, потому что, как я сказала, в корнях был очень сильный пигмент, который вообще ни капельки не вымылся, пока я была на море. Поэтому нужно было его осветлять, чем мы, собственно, и занялись стоили. Начался первый этап, это смывка от цианина вот отсюда, потому что здесь он больше так остался, скажем так, после воды, потому что на длине он смылся. Тут остался из-за того, что он наносил на натуральные волосы. Я теперь жарюсь. Мне предстоит так посидеть, наверное, два раза. Зато потом, как мы получим вот здесь результат, мы будем думать, что же мы делаем по цвету, потому что нам нужно хорошую Ох, ребятушки, тогда я еще не знала, что меня ждет и сколько кругов ада по высветлению волос мне предстоит пройти. Мы начали вообще все это дело в 12-30 дня. И вот мы сидели, все высветляли, высветляли. Я уже устала. Было время 16.05, мы все высветляли волосы. Это была пытка. Все, ребята, я закончила, а мне не хватит сил. Я пойду вот так, у меня высветлились волосы в розовый, теперь я розовая. все. Спасибо, Туэли. Я пошла. Все, пока, я домой. <смех> <смех> Не, на самом деле, я максимально в шоке то, что мой фиолетовый осветлился вот в это вот. Он стал розовым. Не, ну вообще, мне кажется, стильно, можно ставить вот так вот. Как объяснил мне Той Ли, это норма, что иногда фиолетовый вымывается в розовый цвет, потому что он состоит из синего и розового пигмента. Вот синий пигмент у меня ушел, а розовый застрял в волосах. Так что вот такая вот красота. Вот началась мешанина. Я вижу желтый. Я точно так же, как и вы, не знаю, что за цвет мне сделать с Той ли. Здесь какой-то летит красный или что это портовый. У тебя есть какой-то план? Нет, на самом деле я никогда никаким планом не руководствуюсь. Я просто иники, беньки или Оу. Вот это мне нравится Так это и выглядит Ты думаешь, откуда у меня красивые цвета получились? Ну что ж, основа у нас вот такая получилась Мы Можем только догадываться вот, Но ну, я вижу желтый Но это на желтый не похоже Совсем не похоже на желтый. Ну что, ребята, этот момент настал. Я, как всегда, чтобы точно так же, как и вы, закрываю глаза до конца всего этого эксперимента, чтобы не знать, что за цвет волос у меня получится. Открою я только вместе, наверное, с вами уже, хотя, наверное, вы увидите это раньше. Но пожелайте мне удачи, а я закрываю глаза. Конечно же, я очень сильно переживала, что же там получится, что же там сделает То или. мне очень сильно хотелось открыть глаза, но я старалась их не открывать вообще, потому что хотела максимальный такой эффект вау, чтобы я открыла глаза, как во всяких телешоу, и такая ух ты, или такая фу говно, ну, в общем, я волновалась. Вы сейчас видите этот цвет, и я сейчас тоже его вижу, и это так странно, потому что тогда мне было максимально непонятно, что же там будет в за цвет. Мне кажется, что если бы я в реальной жизни увидела бы, как Той наносит мне рыжий цвет, я бы закричала от того, что Господи, что ты делаешь? Зачем? Мы же его потом никогда не вымоем. Но тогда, так как я не видела того, что делает Той Ли, я типа такая, ну, красит и красит себя. Мне кажется, он мог бы и черный туда нафигачить, но нет, он сделал вот рыжий но я прям очень устала в течение того дня сидеть вот на вот этой покраске. Мне наверное, реально провели 5 часов вместе, потому что мы то осветляли, то красили, и я вот реально хотела, чтобы все это быстрее закончилось. И, предвкушая ваши вопросы, так как обычно мы с Туэли подрезаем мне секущиеся кончики, а в этот раз после моря мои волосы сказали мне просто гудбай после осветления, и, конечно же, тоже видите, что они похожи на мочалку. Я сказала Тойли, ну, отрежь все то, что плохое. Ну и Тойли взял машинку, поэтому, когда я услышала звук машинки, я не особо как-то сильно напугалась с закрытыми глазами, потому что, в принципе, я такая думала, ну, он сейчас отрежет все, что там плохое, наверное, сантиметров 10, и все». Но то ли рубанул так достаточно много, и сейчас на это очень страшно смотреть Тогда я вообще полностью доверилась и не думала о том, что будет И я рада, что я могу довериться человеку и получить вот такой вот результат, который понравится мне или не понравится, узнаешь уже очень скоро Блин, прикольно да? Да. Да? Фу! Фу! О, я кайф. даже А я, знаешь, как переживала. Я думала, сейчас я глаза, мне не понравится. Блин, слушай, прикольно. Мне и тебя кубер, сапр, да. да, и длина прекрасно легла. Вообще, спасибо. Я уже приехала домой, и сейчас мы пойдем с вами смотреть на реакцию Дениса. Денис уехал. Вот, но, блин, мне так нравится. Как перестать смотреть на себя, я не знаю. Ơi, okay. Хорошее было решение. Пойдемте. Что? Прикольно. Теперь как на фотке с этим скачу. Вот смотрите. Куда побежала? Мне очень нравится. Я прям не могу на себя налюбоваться. Прям такой красивый цвет и прям. Еще волосы, волос волос то, волос -то теперь нету, все, теперь голос из душа буду выходить, сиськи ничем не прикрыть, вот так вот все, будут сиськи наружу гулять, но мне очень понравилось. Я еще, кстати, отправила фотку своей маме, и вот что она мне ответила, она тоже оценила, ей тоже понравилось, сказала, что нужно будет к этому привыкать. Ну что ж, как вы, привыкнете или нет? Пишите в комментарии. Кстати, папе моему тоже понравилось. На этой прекрасной ноте я пойду любоваться на себя. А вы, ребята, можете писать в комментарии, как вам моя новая стрижка, как вам мой новый цвет волос. Мне, как я уже сказала, все очень понравилось. Я переживала. Я думала, что вдруг будет что-то не то. Изначально я вообще хотела желтый, но то меня отговорил, потому что он сказал, что та база, которая у меня выходит, к сожалению, на нее не получится сделать красивый желтый и получится коралловый. А у меня коралловый ассоциируется с красным, поэтому я сказала, ладно, давай какой-нибудь другой цвет на свое усмотрение. И вот что получилось. Пишите ваше мнение, поддерживайте меня лайками, мне будет очень приятно, и подписывайтесь на канал. Увидимся уже очень скоро. Пока!